Всем привет, это Обик, я хочу вас всех поблагодарить, во-первых, за вашу поддержку, она очень важна в данный момент, у меня все хорошо, как бы, ебой, а, во-вторых, я видел обзор не магии, как бы, и хотел обратиться к вам и сказать, что, блин, ну, я вообще, как бы, ну, смотрю ваши ролики, иногда получаю удовольствие, как бы, ничего против не имея, Понимаю, у вас юмористическое шоу там, но я видел, вы хотите снимать выпуск про девушку Птахи. И просто лично хотел вас попросить этого не делать. Ну, потому что, как бы, я понял вашу психологию, что если там что-то чел сделал, надо идти его девушку доебывать. Блин, это немного не по-мужски все-таки. Мы так не делаем. И, как бы, лично прошу вас, просто, пожалуйста, не делайте этого. Девушке ни при чем, не стоит ее впутывать. Всем респект, всем всего хорошего, ебать.